Плюс еще 10 тысяч пенсия, и плюс еще доход от учеников, но ну, он нестабильный. Не Расскажи, как, вот насколько приятно получить дополнительно 100 тысяч рублей в месяц? <laughs> как ты себя чувствуешь? Офигенно приятно, офигенно приятно, очень приятно, конечно. Вот. И самое приятное даже не то, что э, я вот получила этот доход, а то, что я понимаю, что это только начало. Я, э, э, я слышала где-то такую фразу, «Найди дело, которое ты будешь любить, и тебе не придется работать». Вот это про меня. сейчас я уже хочу на сцену и улыбнуться всем там, помахать рукой. Сказать, что я это сделала, Молодец.